День, дорогие друзья. Анатолий Изуфы пишет: что такое выгорающая профессия? Я начинающий врач грозит ли мне выгорание? Как не допустить подобных проблем в будущем? То, о чем вы спрашиваете, Анатолий, называется синдромом эмоционального выгорания, сокращенно СЭВ. Первые работы по этой проблеме проводились в Соединенных Штатах Америки. 70-е годы прошлого века, а само описание феномена впервые дал американский психиатр Герберт Фрейденберг. Синдром возникает вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов на человека. Выгорая, мы постепенно истощаемся эмоционально, физически и интеллектуально, становимся внешне эмоционально отстраненными и теряем прежнее удовлетворение от своего труда. Иными словами, постоянно получая стресс за стрессом, наш организм включает механизм психологической защиты, чтобы дозировать и экономно расходовать свои энергетические ресурсы. Среди профессий, в которых синдром эмоционального выгорания встречается наиболее часто, ну, от 30 до 90% работающих необходимо отметить представителей так называемых помогающих профессий врачей, учителей, психологов, священнослужителей, социальных работников, спасателей и полицейских. Некоторое время назад английские исследователи установили, что, например, врачи подвержены высокому уровню тревоги. Четверть из них имеют в своем активе клинически выраженную депрессию. Каждый третий доктор использует медикаментозные средства для коррекции эмоционального напряжения, а количество употребляемого медицинскими работниками алкоголя превышает допустимый уровень. Главной причиной профессионального выгорания считается психологическое, душевное переутомление, когда требования к себе и к своей работе длительное время преобладают над имеющимися человеческими ресурсами, начинается нарушение состояния равновесия, которое неизбежно приводит к указанным проблемам. Установлена связь синдрома эмоционального выгорания с характером профессиональной деятельности, сопряженной с ответственностью за судьбу, здоровье, жизнь людей, а также работа в строгом установленном режиме дня это результат воздействия продолжительного профессионального стресса. К примеру, у врачей и психологов общение длится часами, повторяется в течение многих лет, а пациентами выступают люди с тяжелой судьбой, неблагополучные дети и подростки, преступники или пострадавшие в катастрофах люди, в том числе люди, рассказывающие о своем сокровенном, о страданиях, страхах, обидах и ненависти. Предрасполагает к развитию выгорания множество факторов. Высокая рабочая нагрузка, отсутствие достаточной социальной поддержки специалиста, недостаточное вознаграждение за работу, двусмысленные или неоднозначные требования к работе, постоянный страх перед штрафными санкциями, монотонная и бесперспективная деятельность, отсутствие выходных, отпусков и интересов вне работы. Синдром эмоционального выгорания формируется следующим образом. В начале человек, поглощенный своей работой, отказывается от своих естественных человеческих потребностей, постепенно истощая себя. Затем он становится эмоционально отстраненным, что внешне выглядит как э, притупление состраданий к пациенту ну, или клиенту или откровенное жестокосердие. И лишь затем у специалиста снижается собственная самооценка, утрачивается удовлетворение работой и вера в свои профессиональные возможности. Как результат идет постепенное ухудшение состояния физического и психического здоровья. Как же не допустить эмоционального выгорания на работе? Во-первых, Ставьте перед собой не только долгосрочные, но и краткосрочные цели. Это позволит лучше ощущать результаты своего собственного труда. Во-вторых, активно используйте небольшие тайм-ауты, то есть отдых от работы, что необходимо для обеспечения психического и физического благополучия. В-третьих, стремитесь профессиональному развитию и самосовершенствованию, чтобы предохранить себя от синдрома эмоционального выгорания. В-четвертых, избегайте ненужной конкуренции, которая нередко встречается среди отдельных специалистов или внутри трудовых коллективов. А В-пятых, поддерживайте хорошую физическую форму и откажитесь от вредных привычек. В шестых, старайтесь рассчитывать и обдуманно распределять свои нагрузки. Учитесь переключаться с одного вида деятельности на другой. В седьмых, проще относитесь к конфликтам на работе и не пытайтесь быть лучшим всегда и во всем. Ну и также в восьмых, обязательно обратитесь за помощью к опытному психологу. Работа с которым, как правило, оказывается весьма и весьма эффективной в подобной ситуации. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал психолога Сергея Саратовского, ставьте лайки и задавайте свои вопросы, ответ на которые будет дан в ближайших видеороликах. Всего вам доброго!